В этом видео у нас на обзоре проект называется Metafluence. В общем, метавселенная, как говорится, для влиятельных лиц, ну, то есть для блогеров, для маркетинга и всякое тому подобное. Как вы знаете, метавселенная сейчас у нас сильно захватили рынок крипты. Вот эта интеграция блокчейна со всеми этими вселенными. Ну, по крайней мере, все это выглядит очень интересно. В плане того, что будет новый вид маркетинга и опять же все это будет выглядеть по-новому потому что это как говорится второй мир построен на блокчейне и здесь в основном это сделано даже для маркетинговых каких-нибудь там агентств там еще чего-либо то есть допустим грубо говоря да я буду снимать ролики не на, не на youtube грубо говоря да чтобы вы там посмотрели какой-то интересный проект нашел а просто-напросто у меня там будет какой-нибудь виртуальный хаос, кусок там земли какой-то, на котором взял, отстроил там разные себе там офисы и тому подобное. Вы можете точно так же через игру зайти и посмотреть тот же, допустим, обзор, либо какой-нибудь момент по другому проекту, либо еще что-либо. То есть, ну это, как говорится, новый мир, только все у нас намного интереснее и все у нас построено на блокчейне. Не знаю, мне это очень заинтересовало, так как здесь можно будет потом еще опять же NFT там выставлять, блин, толкать и тому подобное. Мне интересно, как будет, конечно, это все полностью, когда построят, как это все будет выглядеть, но тем не менее, проект, как говорится, только вот-вот сейчас у нас стартует. Хотелось бы попасть в первые ряды, приобрести для себя кусок земли, насколько вы знаете, там есть проекты, в которых землю выкупили ну, грубо говоря, за копейки а потом через определенный промежуток времени эта земля уже стоила ее покупали такие бренды там как кока-кола и тому подобное покупали себе кусок земли за миллионы долларов было бы неплохо скажем так приобрести кусок земли что-нибудь интересное отстроить посмотреть как это все будет работать ну будем за этим все наблюдать а, так ладно что нам еще здесь можно посмотреть интересно по данному проекту. В принципе, как бы так я все рассказал. Даже, как бы, краткие иллюстрации есть, как это все могло бы выглядеть, как это будет в будущем все выглядеть. Соответственно, не знаю, выглядит все это очень-очень круто. Главное, чтобы была хорошая нормальная графика. И, возможно, чтобы это было не через браузер, а через приложение какое-нибудь, чтобы можно было подключать через кошелек, через MetaMask, да? Ну, или через браузер, но опять же, там тогда качество сильно не добьешься, и все равно будут какие-нибудь лаги, будут подлагивать что-то где-то как-то. Кстати, краткое описание, да, как это вообще все будет выглядеть. Получается, с помощью данного токена вы сможете потом вот зашли, подключились, скажем так, в метавселенную, в любом бренде пошли что-то купили, какой-нибудь NFT, еще что-либо, потом... Где-нибудь выставили на другой площадке, в другом месте, перепродали. Блин. Ну, короче, самое главное, когда это все запустится, посмотреть, как это будет все работать. Ну, с тем, как сейчас мета реально набирают обороты, набирают хайп. я думаю, надо успеть просто кусочек себе урвать. И желательно и токенов купить, и желательно попасть, приобрести кусок земли. А, ну, по дорожной карте нам сейчас интересно только, самое главное, там первый квартал, да, как у нас это сейчас будет все запускаться, блин, ну не знаю, сейчас далеко заглядывать, думаю, не стоит, нет смысла, надо, надо посмотреть, что будет по первому кварталу. Инкубируется данный проект не теми ребятами, по которых я рассказывал раньше, а Мастер Вентюрис и Шиса Финанс какой-то, я конечно про это вообще ничего не знаю, но тем не менее, инкубация у них есть, посмотрим как это нам все провернет, как это все покажет. По команде люди, как говорится, команда своих лиц не скрывает, на каждой ссылке LinkedIn. То есть, каждый может зайти, посмотреть и понять, что это за человек, что то реальные профили и не какие-нибудь там левые сделанные скамчики. Ну, по партнерам, по поддержке здесь вроде бы все неплохо. Также, что можно попробовать подать заявку на получается white list, а, то есть как вы видите, да, ну, блин, ну выглядит сейчас это красиво, по крайней мере, даже в анимации. Как это будет дальше выглядеть, еще не совсем понятно. Хотелось бы, хотелось бы попасть, говорится, в white list, взять кусочек земли, отстроить на нем отбахать вот такой вот хаус и подавлять туда NFT и разные интересные моменты. Будем пробовать, как говорится, посмотрим, что с этого у нас выйдет, ну, было бы неплохо залететь сюда и, как говорится, сделать что-нибудь такое интересное, посмотреть, как это отстроится, как это все будет работать. Опять же, по, по команде, можете более детально посмотреть, там, каждого изучить, ну, я думаю, в принципе, по команде все и так ясно. На CoinTelegraph анонсы, новости, это очень хорошо. Твиттер у нас уже 74 тысячи плюс человек и твиттер не какой-нибудь там мертвый, а именно реально, как говорится, с нормальными людьми, не боты, неплохо так активность имеется. И соответственно телеграм у нас 56 тысяч человек. И там у них еще и дискорд у этих ребят, но я думаю дискорд для нас как бы не особо актуален будет. Так что будем залетать Твиттер и Телеграм. Ладно, ребята. Пишем комментарии, ставим лайки. На этом у меня все. Так что давайте всем удачных покупок. Инвестируйте правильно. Всем пока.